Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! Сегодня расскажу о транзите Марса по знаку Зодиака Рыбы с 15 апреля по 24 мая 2022 года. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой Facebook, Instagram и Telegram, ссылки на главной странице канала и в закрепленном комментарии. Рыбы самый загадочный знак зодиака, и проявление планет в этом знаке имеют оттенок таинственности, духовности, некой жертвенности во имя добра. Знак рыбы очень выражен в апреле. Здесь находятся четыре планеты Юпитер, Нептун, Венера. Из 15 апреля в 6.06 по киевскому времени в этот знак войдет Марс. С одной стороны, такое скопление планет в одном знаке может давать склонность к самообманам, одиночеству, но с другой стороны, вторая половина месяца является очень эффективным периодом для творческих людей. Если рассматривать возможности, предлагаемые Вселенной масштаба государства и даже всего мира на вторую половину апреля, первую половину мая то можно ожидать сглаживание острых конфликтов, снижение воинственности, но при этом увеличение шпионажа, ложной информации, обманов, активизации скрытых ресурсов. С 15 апреля до 25 мая 2022 года благоприятное время для секретных служб военной разведки. Создание скрытых схем заработка, манипуляций, фактами и различными речевыми уловками с целью навязать массам людей определенные убеждения. Возможны призывы к свержению власти и другие провокации, которые дают желаемый результат. 12 апреля произошло редкое соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах. В прошлый раз такое соединение было в марте 1856 года. Если обратиться к истории, то обнаружим, что год принес много положительных событий. Например, 30 марта 1856 года был подписан Парижский трактат, который формально положил конец Крымской войне. На мировой карте военных конфликтов не только Украина является горячей точкой. В ближайшие пару месяцев вполне возможно достижение мировых соглашений в разных странах, завершение боевых действий, замораживание вооруженных конфликтов, но ценой большого количества жертв. Марс в рыбах активизирует влияние соединения Юпитера и Нептуна в рыбах на разных уровнях. Знак рыбы связан с далекими зарубежными странами, с морями и океанами а также с психологией, медициной, религиями. Во второй половине апреля увеличится количество людей, желающих выехать за границу, сменить страну для проживания, познать культуру и традиции других стран. Размываются границы, люди склонны действовать скрытно. Все течет и меняется мягко, тихо. То, что будет начато в апреле мае даст видимый результат в ноябре-декабре 2022 года. Это могут быть изобретения в сфере медицины, прорыв в лечении психологических заболеваний, возникновение новых религий. Многие события будут связаны с водой, начнется развитие инфраструктуры в портах и также будет развиваться морской транспорт. Возможны новые пандемии, увеличение скорости таяния ледников и климатические изменения. Транзит Марса по знаку Рыбы – это период мнимой открытости. То есть люди намеренно тактично умалчивают или искажают информацию о себе, при этом изучая собеседника. Соединение с управителем этого знака Нептуном произойдет 18 мая. На внешнем плане можно будет наблюдать затихание агрессии, а также любой деятельности, в том числе военных конфликтов. Но на самом деле действия становятся невидимыми, либо их истинные мотивы тщательно скрываются. Во второй половине мая очень осторожно нужно принимать любые приглашения, соглашаться на тот или иной проект, работу, так как уже в июне могут быть обнаружены подводные камни. В конце мая вообще может все кардинально поменяться, поэтому транзит Марса по рыбам не самое лучшее время для планирования, решительных действий и начала важных работ. Любое дело будет продвигаться неравномерно, то затихать, то снова активизироваться. По возможности принесите все свои важные дела на июнь 2022 года. Марс в знаке рыб благоприятствует волонтерской деятельности, но при этом также увеличится доля мошенников, желающих извлечь выгоду из несчастья других. Например, появятся многочисленные фальшивые сборщики пожертвований для нужд церкви, обездоленных людей и тому подобное. Также в ближайшие полтора-два месяца хорошее время для того, чтобы устраивать благотворительные акции например сбор вещей для детских домов или нуждающихся марс воин защитник планета огня водной стихии знака рыбы не может полноценно проявить свои качества юпитер и нептун являются управителем знака рыбы то есть имеют сильный статус в этом знаке юпитер в астрологии называют планетой благодетелем нептун призывает спасать весь мир порой жертвуя собственными интересами транзит марса по рыбам с 15 апреля по 24 мая 2022 максимально включает энергии юпитера и нептуна люди особенно активно откликаются на призыв помочь другим любое действие выполняется от души выкладываясь до конца впрочем с таким же воодушевлением воины идут в бой игнорируя элементарную самозащиту Марс в рыбах может сделать видимым то, что скрывалось от чужих глаз, как хорошее, так и плохое. Знак рыбы завершает зодиак, связан с понятием кармы, с тайнами. У каждого человека есть то, что он не хочет демонстрировать миру. Период соединения Марса с Нептуном, середина мая 2022, это время раздачи долгов. Поэтому если будут происходить негативные события, то причины их в прошлом. Обычно это расплата за прошлые грехи. Но если человек чистый, светлый, то в мае он получит награду от Вселенной за свои добрые дела. Вторая половина апреля, первая половина мая может запомниться громкими разоблачениями. Общественным достоянием могут стать махинации и некоторые скандальные подробности чьей-то жизни. Причем все происходит случайно, по неосторожности, по странному стечению обстоятельств. Но вскрывается какая-то часть истины. Полностью всю картину можно будет понять в конце мая 2022 года. Марс в рыбах чувствует себя некомфортно. Ведь огненная планета в рыбах, где стихия воды имеет максимальную силу, теряет свои качества. Тем не менее, Марс, перемещаясь по рыбам, соединяясь с другими планетами, Активизирует как положительные качества знака и планет, так и отрицательные. И часто придает событиям роковой характер. Из-за этого часто по воле ему импульса, под воздействием эмоций возникают сильные желания, которые противоречат долгосрочным планам. В период транзита Марса по рыбам скандалы провоцируются намеренно, дабы скрыть истинное положение вещей. Многие заметят, что обстановка в коллективе стала нездоровой. Могут возникнуть интриги, непонятные ситуации, в которых вроде никто не виноват, а потери весьма ощутимы. Истинные причины, мотивы и поступки людей непонятны и плохо поддаются анализу. Дела тормозятся, наталкиваются на невидимые препятствия. Чтобы максимально благоприятно использовать энергии Марса в рыбах, стоит сосредоточиться на индивидуальной работе, заняться исследованием и развитием своих внутренних способностей. Либо же посвятить себя в ближайшее время бескорыстному служению другим людям, волонтерской деятельности. При правильном использовании планетарных влияний можно открыть для себя новые возможности, особенно связанные с темой зарубежья, высшего образования, творчества.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 тема профориентации как школьников так и взрослых астрологический прогноз натальная карта релокация гороскоп взаимоотношений и многое другое кому нужно обращайтесь контакты на главной странице и под видео на этом заканчиваю всем желаю мирного неба над головой по вопросам обучения индивидуальных консультаций контакты на главной странице и под видео спасибо что остаетесь со мной до новых встреч до свидания